Приходит мужик на почту, чтобы посылочку отправить. Смотрит, а народу никого нет. Думает, во, повезло. Смотрит, сотрудница банка сидит, газету читает. Подходит к ней говорит, можно мне... Она так, мужчина, в очередь встаньте. Мужик думает, глянь, народу никого нет. И снова к ней, извините, пожалуйста, она, мужчина. Я вам сказала, в очередь встаньте.